Добрый день, или вечер, или утро, без разницы. Сегодня у нас очередная распаковочка. Телефон для, для, для одного ребенка. До второго подойдет польза. Так, кажется, зацепил. запакован, конечно, очень классно. Без всяких пупырок. Вот, такой воздух. Открываем. Кстати, очень здорово придумали. Так, что мы имеем? Редми 10. Просто Редми. Точнее, просто 10. Тут у нас 6 гектар памяти. 128. Редми 10. Вообще классно. Так, как он? вон тут еще упакован салофан. Надо бы как-то вытащить отсюда. Так. Вот. Сейчас будем смотреть на эту красоту. Так. Так. Мы имеем сам телефон. Кстати, вот понравилось 90 Гц. Мониторчик у него. 5000 Аккумулятор. Короче, все, все у него тут на высоте. Так. Достаем. Вот, отлично. Вот это красота. Кстати, тут или пленка защитная? Да. Кстати, тут уже, кажется, есть защитная пленка. Вообще, по экрану не скользит. Так, что в компьютере? Интересно, что здесь? здесь полагаю, инструкцию. А зачем она? А, нет, здесь силиконовый чехол, Но этого не понадобится. У нас есть такой вот. Ссылку на него тоже дам в описании. Такой цивильный. Как раз под него. А, я где-то делал распаковку. Так. Вот. Сто процентов подходит. Такой довольно веситый телефон, между прочим. У меня Redmi 9A 9 ноты. Как то там? Ноты, или как называется? Он не такой тяжелый. Так что у нас все дальше имеет? Тут инструкция какая-то. Ну, не знаю вообще, кому интересна инструкция для телефона. К тому же на английском языке. Не на русском. Потому что на русском есть. Так, есть на украинском, значит на русском тем более будет mm -hmm. суть не буду затягивать, что у нас стандартный набор шнурок зарядный, ну, тут, я не знаю как он называется, какой широкий штукер. И у нас имеется, да, имеется тут адаптер стандартный. Ну тут быстрая зарядка. Что у нас еще? У нас ещё, а где у нас какие-то пустые вот. Я не вижу. Я не вижу иголки. Да моя. Иголки-то нету. Мне вот интересно, здесь реально есть стекло. Не надо ли крепить на него другое? Странно, что нет иглы. Забыли положить. она да, где-то здесь. Или какая-то тут новая система нет. Со штатыком. Тут я достал иголку целый телефон. Мы видим вот такое, такие картриджи, или как это для двух симок и для карты памяти. Раньше химоми делали только два отверстия. В одну можно было покупать симку или карту памяти. Другую только симку, Какая помню. Вот такая у нас красота. Сейчас я поменяю, затем вставлю симку и включу. Итак, смотрим первое включение. О, включаюсь. Кстати, буду ставить на него родительский контроль. Не знаю, кто не знает этот или не, не знаю, снимать или нет, как я буду ставить родительский контроль устанавливать. Даю детям по два часа пользоваться телефоном как игрой, ну как как гаджетом. В то время не пользуются как телефоном. Ну и плюс так, что-то по нерусски пишут. Вот, операционку показывает. Ну давай, русский. Так, регион Россия. Так, галочку надо поставить. Все, никакого интернета. Сейчас я подключусь. Как видите, сразу рециклированный пришел. Глобальная версия, как и Писалась, заряжена на 85%. Или на 65%. Плохо там вижу. Так, все загрузилось. Хочу поменять классическую тему, сменить. пощутить яркость экрана вот такую тему применил смотрите довольно красивый приятный экран так сейчас попробуем как он ведет себя при фотографии. так чтобы нам Так. Смотрите. Вообще довольно недурно. С аппаратом не сравнится? Какие тут настройки? Сейчас посмотрю. Так. 50 на капиксели. Тут есть такое сейчас. В принципе, хиомия. Тут обычно качество фотографий хорошее. Именно... Так, ладно, дальше. Так, ребенок поюзал телефон. Говорит, что ни разу не, за... не зависал. Играл он в игру. есть такая Браво Стар, а вот еще какая-то игра. Вот. Кстати, почти день ребенок пользовался телефоном, там играл, там разговаривал. И остаток батареи процентов Держит. Вот, я сказал, чтобы каждый не заряжал. Раз три дня хотя бы. Сейчас он уже довольно играть опять. Очень много режимов для фотографии. Даже есть режим профи. 150 мегапикселей. Так. Здесь у нас диаколепки какие-то. Сейчас попробуем режим макро, только он близко. Потом. Кстати, у меня были и до этого игры скачаны, пап. Угу. Какие? Я не знаю! давай, давай. Это, это игра? давай. Ты Нет. Привет, Привет, Почему ты можно бушать,